Размышляя, размышляя на тему штативов, крепления камеры, нашел вот такую вот фотографию. В принципе, вот такая вот небольшая отработка. Брусок, можно взять даже трубу обычную. В нее вкручен такой вот винт. подходит по креплению камеры и дальше на обычный штатив фирмы xiaomi для аппаратов можно зажать выставить как угодно в принципе можно использовать точно так же и бутылку любую с уймой разных других вариантов